Отец, мы благодарим Тебя за еще одну возможность послужить Твоей драгоценной пастве. Благодарим Тебя, Господь, за свободный поток откровений, непрерывный и беспрепятственный перед любой сатанинской или демонической силой. Говори через мой разум и уста, не я, но только Ты, во имя Иисуса. Скажем все вместе «Аминь». Воздайте славу Богу! Можете садиться. Мы говорили об эмоциональной зрелости и о том, как важно, чтобы она работала в нашей жизни. На той неделе я представил вам 10 способов или 10 признаков, как распознать, являетесь ли вы эмоционально зрелыми или же вы в процессе роста. И сегодня... Мы разберем это подробнее. Итак, один из первых признаков, о котором мы говорили, это существенный признак, позволяющий понять, насколько вы эмоционально зрелые способны ли вы быть гибкими относительно всего происходящего в вашей жизни. Вы будете потрясены количеством людей, сломленных, совершающих суицид, прыгая с крыш или с помощью огнестрельного оружия, из-за недостаточной эмоциональной зрелости и непонимания того, что не всегда все получается именно так, как вы планируете. Однако эмоционально зрелые христиане делают следующее. Они осознают, что гибкость... Подразумевает способность адаптироваться. Это способность адаптироваться к изменениям. Это навык, которым можно овладеть. Способность признать, если не сработал план А, сработает план Б. Итак, сегодня вечером я хочу, чтобы по мере нашего разговора вы взглянули на себя и проанализировали, в чем конкретно вы периодически спотыкаетесь. И к чему, на ваш взгляд, вы не особо желаете адаптироваться и переходить к плану «Б». И это нормально. Я смотрю на это так. В случаях, когда все идет не совсем так, как я того хотел, возможно, так и должно быть. Может быть, Бог просто пытается направить меня. Часто мы хотим чего-то и не уделяем времени, чтобы выяснить, чего хочет Бог. Поэтому я спокойно реагирую, когда подобное случается. Так было далеко не всегда. Я привык планировать. Мне показалось, я изначально четко услышал Бога, но это не сработало. Я огорчался, злился, пытался осуществить то, чего возможно вообще не должно было произойти. Поэтому я считаю, что гибкость может быть благословением. В последнюю нашу встречу, вернее не в последнюю, а в самую первую, когда мы приступили к этой теме, мы говорили о гибкости как об очень важном качестве для лидеров, и мы говорили о гибкости как об умении адаптироваться к изменениям. Сегодня я хочу затронуть многие места Писания. Я хочу начать именно с этого. Это был третий шаг. Иисус Христос продемонстрировал гибкость в том, что, будучи Сыном Божьим, Он стал Сыном Человеческим. Поэтому мы рассмотрим Иисуса Христа и гибкость, проявленную в Его жизни, особенно в контексте того, что Сын Божий был достаточно гибким, способным адаптироваться, став Сыном Человеческим, чтобы Сыны Человеческие, то есть мы, смогли стать сынами Божьими. Если бы не Иисус с его готовностью проявить гибкость, мы бы никогда не стали сынами Божьими. Но Иисус был достаточно гибким, чтобы совершить это. Откроем несколько мест Писания. Сегодня я хочу двигаться максимально быстро, чтобы охватить как можно больше. Иоанна 1 глава, 14 стих. И здесь говорится, «И Слово, то есть Иисус, стало плотью и обитало с нами». «Слово, которое есть Иисус, стало плотью и обитало с нами». Мы наблюдаем постоянство в гибкости Иисуса. «Слово стало плотью и обитало с нами», потому что Он видел ситуацию, в которой мы находились. Далее, филиппийцам 2 глава, стихи с 5 по 8. Еще одно местописание, в котором говорится о гибкости Иисуса. Филиппийцам 2 глава, стихи с 5 по 8. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Внимание! но уничижил себя самого, приняв образ раба». Это гибкость, верно? «Образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот что я хочу сказать об этом. Если Иисус может проявлять адаптивность и гибкость, видите ли, так не было задумано. Мы должны были быть совершенными, мы были созданы бессмертными, мы никогда не должны были умирать. Я имею в виду, слава Богу, что хотя план А не сработал, но у Бога был план Б и план С. А для некоторых из нас у Бога есть планы А, Б, В, Г, Д Е, Ж, З. Бог невероятно гибкий. Я делаю вывод о том, что если я хочу быть человеком Божьим, христианином, каким Бог хочет, чтобы я был, я не могу застрять на одном лишь плане А. Знаете, как я называю застревание на плане А? Религиозностью. Библия говорит, что ваша традиция сделала Слово Божье бесполезным. И я думаю, что здесь имеется в виду ваш отказ быть гибкими. Ваш отказ приспосабливаться к сложившейся ситуации. Слава Богу, Он смог приспособиться к тому факту, что действия Адама и Евы привели к нашему грехопадению. Но всемогущий Бог приспособился к этой ситуации и придумал план, Господи помилую, чтобы вызволить нас из этого. Послушайте, если сам Бог демонстрирует способность к адаптации, как получается, что мы, христиане, думаем, что гибкость для нас – нечто бессмысленное? 1 Тимофею 3,16 Откройте 1 Тимофею 3,16 «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, «Показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». И если вы снова прочтете это место Писания, то заметите следующее. Здесь много говорится о способности адаптироваться, о гибкости. Читая этот стих, я никогда не задумывался о том, что Иисус личным примером продемонстрировал гибкость. Что ж, я тоже хочу проявить гибкость в моей жизни. Я хочу видеть проявление гибкости даже тогда, когда план не сработал. Предположим, вы планируете купить большой дом, и что-то пошло не так. Просто остановитесь. Вам нужно верить, что вы зависите от Бога, и Бог не подведет вас. Возможно, сейчас было неподходящее время. Возможно, вы чего-то об этом доме не знали. Возможно, вы что-то упустили из внимания по причине незнания. Вы должны понять, что окончательный план Бога для вас благоприятен. В конечном счете, все, через что мы проходим, упирается в одно. Сможете ли вы разглядеть благость, которую Бог хочет явить в вашей жизни? Поэтому перестаньте роптать. «О, где был Бог? Где был Бог? Почему так получилось? Почему Бог не вмешался? Почему благословил Его, а не меня?» Просто будьте готовы проявить гибкость и следовать примеру Иисуса Христа. Если вы понимаете это, скажите «Аминь». Пункт четвертый. Чему еще учит нас гибкость? Гибкость требует жизни над обстоятельствами и ситуациями. Гибкость требует жизни над обстоятельствами и ситуациями, и над условиями жизни, над обстоятельствами и условиями жизни. Знаете, как-то я был за рулем и размышлял о двух самых волнующих вещах, которые Бог открыл мне. Первое – это время, второе – сама жизнь. Две очень интересные сущности. Когда я попаду на небеса, я хочу понять время, потому как, когда мы умираем, наша жизнь здесь прекращается. Мы выходим из времени и вступаем в вечность. Друзья, время — любопытная вещь, и это явление, называемое жизнью. Явление под названием жизнь. Вступая в жизнь, вы вступаете во все обстоятельства, все условия, все то, через что мы проходим в жизни. Вы должны осознать, что, вероятно, есть причина, по которой Бог позволяет нам жить. Я предполагаю, что это своего рода колледж перед вечностью, я думаю, что это наш институт обучения и подготовки к вечности. Поэтому я довольно спокойно отношусь к тому, что если я не смогу научить вас чему-то из Библии, жизнь научит. Некоторые люди в результате умирают раньше времени. Они не понимают жизни и ничему не учатся. Они просто плывут по течению и борются с чем-то, что на самом деле было задумано, чтобы привести их к зрелости, помочь им, поднять их на другой уровень, улучшить. Не знаю, даст ли нам преимущество в вечной жизни то, через что мы проходим в физическом теле, в этой жизни, я понятия не имею, но я знаю, что это не пустая трата времени, и очень интересно, как происходящее на Земле повлияет на нас в дальнейшем, довольно скоро мы узнаем, и это очень интересно, время и жизнь. Если вы хотите эмоционально повзрослеть, вам придется проявлять гибкость в отношении ваших обстоятельств и жизненных ситуаций. Откройте филиппийцам четвертую главу, стихи с 11 по 13. Это, наверное, одна из самых нестандартных серий, которые я когда-либо вел. Но я смотрю на людей и понимаю, что дело не в их незнании Писания, а в том, что они эмоционально незрелы. Нет эмоционального роста. Я думаю, что и не будет, если мы не начнем говорить об этом. Понимаете? Филиппийцам 4, стихи с 11 по 13. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, — говорит Павел, — ибо я научился тем, что у меня есть, — обратите внимание, — быть довольным, не жаловаться, но быть довольным». «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». Что Павел говорит здесь? Что он знает, как быть гибким, верно? «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Другими словами, Христос проведет меня через все. Но мы замечаем, как Павел говорит здесь. «Послушайте, я научился гибкости». Удивительно что за все годы моего служения я никогда так или иначе не связывал эти местописания с тем фактом, что частью нашего эмоционального взросления является овладение навыком гибкости. Павел говорит, я переживал подъемы и падения, я знаю вкус изобилия и вкус нужды. И я думаю, с нами происходит следующее. По причине того, что мы не задумывались о гибкости в нашей христианской жизни, в некоторых случаях мы ошибочно проявляли гибкость, в других же ситуациях мы сокрушались. Это как «хорошо, у меня много еды, отлично, о, я доедаю свою последнюю банку», и затем вы сломлены. Это и есть уроки, которые нужно усвоить. Именно тогда вы действительно можете научиться некоторым удивительным вещам, когда вы не сокрушаетесь под давлением обстоятельств, учитесь жить над обстоятельствами и жизненными ситуациями, это возможность расти и созревать духовно, это возможность расти и созревать в эмоциональной сфере. Но когда вы сокрушаетесь, распадаетесь на части, когда хотите покончить с собой, спрыгнуть создание, сделать какую-нибудь глупость, пойти и напиться, это происходит потому, что план А не сработал. Вы должны научиться жить независимо от обстоятельств и ситуаций, приходящих в вашу жизнь. И Павел определенно демонстрирует это в 4 главе послания к филиппийцам. Давайте прочтем в переводе Ирви, 1 Коринфянам, 4 глава, с 9 по 13 стих. Я решил, если мы поговорим об этом на первых двух собраниях, а затем я покажу вам примеры из Писания, ваша реакция будет такой же, как у меня. Вау, вот оно, прямо здесь. Почему я трачу так много времени на гибкость? Это самый первый фактор, проявляющий вашу эмоциональную зрелость. Но я думаю, что нам стоит уделить время гибкости еще и потому, что, как мне кажется, в ней мы нуждаемся больше всего остального. Потому как в нашей жизни случается разное, пока мы на земле. 1 Коринфянам 4, с 9 по 13 стихи. «Однако мне кажется, что Бог сделал нас, апостолов, последними из последних, осужденными на смерть, так как мы стали зрелищем для всего мира, для ангелов и для людей. Мы глупцы ради Христа, вы же мудрые во Христе. Мы слабы, а вы сильны. Вы в почете» а нас презирают. Мы до сих пор терпим голод, томимся жаждой, едва одеты, нас избивают, мы бездомные, мы тяжко трудимся собственными руками, добывая пропитание. Когда нас поносят, мы благословляем, когда нас преследуют, мы терпим, когда люди злословят против нас, мы утешаем. Мы как отбросы для мира, прах, попираемый всеми до сегодняшнего дня. Они демонстрируют, что если... Послушайте, я зрел в своих эмоциях. Взгляните на обстоятельства из жизни апостола. Он говорит, обратите внимание, мы постоянно приспосабливаемся. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Смотрите, чтобы не приносил мир, чтобы не приносила жизнь, он говорит, это требует приспособления. Вы не хотите просто реагировать на то, как кто-то обращается с вами. Это не позволит вам вырасти. Но вот что происходит, когда люди клевещут на вас. Внесите коррективы. Хорошо? Приспосабливайтесь. Будьте гибкие. Я буду с вами учтив. Хорошо? Вы думаете, ну, вы как апостол идете и помогаете людям. Ребята, делая все эти вещи, не ждите, что кто-нибудь похлопает вас по плечу. Поймите, что это произойдет на небесах, здесь этого не будет. Я изумляюсь, когда люди приходят ко мне и говорят, я верю, что хочу пойти в служение. Друг, я не слышался? Потому что тебя вот-вот назовут сором земли. И вы приспосабливаетесь. Я действительно думаю, что, знаете, Бог был благ ко мне. Я исцелен, я восстановлен. Это великолепное ощущение. Вы понимаете, о чем я говорю? Ко мне возвращается моя энергия. И я понял, что это, вероятно, одна из самых важных вещей, которые я могу научиться в своей жизни. Гибкость. И каким-то образом я пытаюсь понять, как научить этому церковь, научить этому съемочную группу. Я выяснил, что много наших выпусков они показали по телевидению. Я удивился, нет, стойте, это не публичные материалы. Это действительно может быть самое важное, чем мне когда-либо приходилось с вами делиться. Потому что, подумайте о сказанном мною, как дьявол победит кого-то, кто достаточно зрел духовно, чтобы быть гибким. Он может давлением согнуть вас, но не сломить. Он хочет, чтобы вы думали, что согнувшись, вы сломлены. Так вы считаете, когда проявляете гибкость. Разберем пятый пункт. Гибкость имеет отношение к... Смотрите, это действительно прекрасно. Гибкость учит быть открытым и желать поступать в согласии с Божьей волей. Гибкость позволяет быть открытым и желать поступать в согласии с Божьей волей. Поступать в согласии с Божьей волей. «…Быть открытым и желать»,- я добавлю слово «уступать» «Быть открытым и желать», и я добавлю молитву Господе: да будет воля Твоя!» Открыты ли вы? И готовы ли поступать в согласии с Божьей волей? В конце концов, взгляните на свои решения. Может быть, они не очень эффективны. Я открыт, чтобы поступать в согласии с Божьей волей. Я думаю, если мы поступаем так, это лучший вариант. Сделайте это в первую очередь. Закончите с этим, и вам не нужно будет умолять Бога все исправить. Вы понимаете? Аминь. Скажите вслух, я открыт и готов действовать в согласии с Божьей волей. Я думаю, это то, как Бог побуждает нас поступать. В этом заключается мудрость. Мудрость – это знать, что делать, когда вы не знаете, что делать, и быть открытым, поступать в согласии с Божьей волей. Сегодня мы живем в мире, где люди поглощены собой. Они продолжают строить свои планы. Они продолжают поступать по-своему. И некоторых из них не отговоришь. Некоторые просто продолжают поступать так. Что ж, я верю, что многие из нас не хотят продолжать поступать подобным образом. Мы хотим сказать «Я открыт для того, чтобы сделать по-твоему, Господи». «Я открыт для того, чтобы быть мужем, каким ты хочешь, чтобы я был». «Ты открыта для того, чтобы быть женой, какой Бог хочет, чтобы ты была». Это является полной зависимостью от Бога. Это действительно ценно для нашей жизни. Открытие Евреям 6.3. Это очень короткий и приятный отрывок. Мне нравится, как это сформулировано в Евреям 6.3. «И это сделаем, если Бог позволит». Это не «вот что я сделаю». Они говорят «мы сделаем это, если Бог позволит». Это человек, который говорит «Знаешь, Бог, я не хочу ничего делать, если ты не одобришь этого» но я сделаю то, что мне нужно сделать, если ты это одобришь. Откройте Иакова 4 главу с 13 по 15 стихи. Это действительно прекрасно. Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, «Отправимся в такой-то город и проживем там один год».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 Помните, как вы говорили маме или бабушке «Увидимся завтра»? Она отвечала «Если на то будет воля Божья». Ну, бабушка, почему ты так говоришь «Если на то будет воля Божья»? У нас завтра будет что поесть? «Если на то будет воля Божья»? Ты испечешь торт? Малыш, «Если на то будет воля Божья»? Боже мой, почему на все должна быть воля Божья? Они были чувствительны к тому факту, что «Послушай, мы не знаем, что произойдет завтра». Поэтому мы ищем возможности сделать то или это, если Бог одобрит это. И более того, мы не хотим делать то, чего Он не одобрял. Потому что мы можем попасть в неприятности. На самом деле, многие из нас уже много раз попадали в неприятности, делая то, чего Бог не одобрял. Аминь. Поэтому стремитесь делать то, что Он одобрил. И советуйтесь с Ним. Бывают моменты, когда я говорю, «Хорошо, Бог, ты одобряешь это?» Знаете, я поехал в Сакраменто из-за своей принципиальности. Я знал, что не должен был ехать, но я дал слово, и я поеду. И я чуть не погиб в той автомобильной аварии. И я понял, что должен был сказать, если на то воля Божья. И сегодня я понимаю, что «нет» — это законченное предложение. Вы знаете, мне придется объяснить это. Что ты имеешь в виду? Нет, это законченное предложение. Я выделю за главными. Нет, и точка. Аминь. Открыты и готовы поступать в согласии с Божьей волей, если вы примете ее. Откройте Деяния, 18 главу, 21 стих. Деяние, 18 глава, стих 21. -й. Вот что здесь сказано. Я прочту это место в переводе ирви. Деяние 18, 21. А уходя, сказал, если Богу будет угодно, я вернусь к вам. Затем он отплыл из Эфеса. Я начал замечать, вау, эти люди действительно были заинтересованы в том, чтобы пребывать в Божьей воле, прежде чем решить, я собираюсь сделать это или то. Какой урок мы хотим усвоить? Я думаю, мы избежим многих ловушек если действительно пожелаем Божьей воли. И вы знаете, я верю, что все Божьи обетования каким-то образом заключены в жизни людей, следующих за Его волей. Следуйте за Божьей волей. Встав утром, скажите, «Господи, я хочу, чтобы Твоя воля исполнилась в моей жизни». Вы знаете, что для этого нужна? Личность, жаждущая Божьей воли на каждый день. А знаете, что для этого потребуется? Гибкость. Готовы ли вы быть достаточно гибкими, чтобы изменить свои планы? Вы знаете, вот в чем заключается преданность. Чтобы выказывать кому-либо преданность, потребуется гибкость. Необходима гибкость, чтобы выказывать кому-либо преданность. Преданность – это отказ от ваших планов в угоду планов того, кому вы преданы. Множество людей заявляют о своей преданности Богу, но на самом деле они не хотят, чтобы Бог пришел и прервал их планы. Я знаю людей, которые боятся просить Бога о его плане, потому что этот план им может не понравиться. Это может быть любой из нас. Я не хочу спрашивать Бога, что он хочет, чтобы я сделал, потому что, возможно, этим может оказаться проповедь. А я не хочу проповедовать. Я не хочу быть проповедником. Тяжело быть проповедником. Я не хочу быть проповедником. И я говорю, «Хорошо, Господи, что мне делать? Он замечательный. Ты знаешь. Аминь. Аминь. Но теперь я пришел к тому, чтобы дорожить Его волей. О, Боже, спасибо Тебе за Твою волю. Я смотрю на все, через что я прохожу и спрашиваю, какую мудрость можно извлечь из пройденного, чему из этого или того можно научиться, и вы становитесь более зрелой личностью». Я скажу вам, что дьявол хочет контролировать ваши эмоции, чтобы вы миновали все это. Эмоциональная зрелость поможет вам. Как христианам нам необходимо эмоционально расти, потому что выпущенные из-под контроля эмоции доставляют нам множество проблем и препятствуют получению множества благословений, которые Бог желает привнести в нашу жизнь. Мы не знаем, когда нам нужно молчать, мы не знаем, как вы осерчали, потому что хотели сделать что-то, но ничего не вышло. И вы продолжаете на всех срываться? Вы должны научиться расслабляться и рассуждать так, что ж, может быть, должно произойти что-то еще. И по сути, я просто доверяю Богу. Когда Бог хочет, чтобы Его воля исполнилась в вашей жизни, думаете, Он не знает, как повести вас в правильном направлении? Вы откроете рот и скажете что-то, даже не зная, откуда это взялось. Бог направит тебя, приятель, Он сделает так, чтобы это произошло. Пункт шестой. Я верю, что гибкость означает желание изменений и преобразований во славу Божью. Неоднократное изменение, но изменения и преобразование. Я подготовил еще около четырех мест Писания, которыми хочу поделиться с вами до конца нашей встречи. Желание быть измененным и преобразованным. Желание быть измененным и преобразованным. Я никогда не забуду, как стал служителем. Я был полон решимости донести до каждого, что я пастор и учитель. И это все. Я не пророк, у меня нет про. Я пастор и учитель. Да будет вам известно. Решайте, придете ли вы на собрание. И Бог сказал мне, Хорошо, а что если я захочу использовать тебя в пророческом служении? Нет, я пастор и учитель. Какая глупость! Вы должны желать изменений и преобразований. Откройте Исая 64.8. Исаия 64.8 в синодальном переводе. Но ныне, Господи, но ныне Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – Образователь наш, и все мы – дело руки Твоей. Итак, что же мы утверждаем? Мы – глина, Ты – Образователь наш. Преобрази нас по Твоей воле. Преобрази нас по предназначению, по помазанию. Ты – преобрази нас. Слава Богу за это. Я скажу вам, что Бог сейчас в процессе вашего преобразования во что-то цельное. И знаете, что лучше этого? С некоторыми из вас Бог заново начал процесс преобразования. С некоторыми из вас Бог заново начал процесс преобразования. Откройте Еремия, 18 главу, 4 стих. Эти местописания все время были в Библии, друзья. Заметьте, вот что происходит, когда мы собираемся вместе и начинаем углубляться в Божью благодать. Она начинает направлять нас ко всем этим замечательным вещам. Иеремия 18,4 «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Послушайте, я не знаю, откуда вы, но Бог знает, как снова придать вам форму. Бог знает, как снова придать вам форму. Вы никогда не останетесь прежним. Бог знает, как заново придать вам форму. Придай мне форму. Заново слепи меня, Господи. Придай мне форму. Я не собираюсь жить в осуждении своего прошлого. Почему? Потому что Он горшечник, а я глина. Измени меня и заново преобрази. Согласно Твоей воле, будто проповедую воскресное утро. Боже мой! Римлянам, глава 9. Римлянам, глава 9, стихи 20 и 21. Римлянам, глава 9, стихи 20 и 21. Смотрите. А ты кто? Человек, что споришь с Богом. Изделие скажет ли сделавшему его...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 Моя задача – выяснить, почему Он сформировал меня таким образом, и начать двигаться в согласии с этим. Я верю, что для каждого… Я действительно верю в это, и могу подтвердить это в Писании. Я верю, что каждый Божий призыв в жизни человека содержит все необходимое, чтобы вы могли выполнить его. Даже до того, как вы узнаете о Своем призыве. Бог создал вас в соответствии с вашим предназначением. Бог, создавая вас, говорил, «Я сделаю тебя таким, потому что я собираюсь использовать тебя здесь. Я сделаю тебя таким, потому что собираюсь использовать тебя здесь. И я сделаю тебя таким». И другие люди могут подумать, что с тобой что-то не так. Но пока ты понимаешь, что я сделал тебя таким, я снарядил тебя таким образом, прежде чем ты даже был спасен. Я снарядил тебя так еще до того, как ты пришел в церковь. А ты пытаешься походить на кого-то другого и отрицать свою уникальность. Ты уникален, и они могут назвать тебя странным. Ты слеплен именно так, и они скажут, ты странный. Но ты не понимаешь, что ты экипирован так. Ты спроектирован так, для того, чтобы пройти определенный путь. Который потребует особого оснащения для выполнения работы. Не отрицайте. Не отрицайте свою уникальность. Не смейте... Не унижайте себя до того, чтобы быть чьей-то копией. Аллилуйя! Зачем быть копией, когда вы можете быть оригиналом? Я не хочу быть чьей-то копией. Я хочу раскрыть свою уникальность, я хочу раскрыть свою оригинальность. Возможно, я не знаю точно, как он собирается использовать это, но когда он будет готов, у вас будет все необходимое, чтобы быть всем, чем вам нужно быть. О, я пойду на это. Чтобы быть всем, чем вам нужно быть, дабы исполнить его волю для вашей жизни. Кто-то спросит, что это? Я пойду на это. Я воодушевлен. Так баптистские проповедники показывают, что они воодушевлены. Я не собираюсь отрицать. Я не собираюсь отрицать свою уникальность. Я не собираюсь разгуливать здесь, позволяя социальным сетям превращать меня в дешевую копию. Я не хочу быть дешевой копией. Да, приятель, я готов пойти и получить свой серийный номер. О, слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо, Иисус! Подними руки и скажи Господу спасибо за оригинальность. Ты оригинал. Аллилуйя! Ты оригинал. Аминь. Ты оригинал. Хорошо. Филиппийцам 2.13. Это невероятно. У меня есть еще местописание, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия. По своему благоволению, Бог действует в вас, чтобы вы хотели исполнять Его волю. Аминь. Он работает над вашим желанием хотеть что-то сделать. Это классно, потому что Он вложил это в вас. Я знаю, что это истина. У меня совершенно не было желания становиться проповедником. Этого не было в нашем телескопе или на карте, нигде. Разве не занимательно то, как Бог работает над вашим желанием хотеть того, чего вы раньше не хотели? После я узнал. Я нашел старый камень. Изучая историю, я нашел старый камень с изображением проповедников Африканской методистской эпископальной церкви. И часть людей, основывавших церковь и строивших ее, были из моей родословной. Они были отмечены там. Прямо там. И один из крупнейших пасторов в Атланте, его уже нет с нами, он умер. Если я назову его имя, вы точно узнаете его. Я выяснил, что это был мой, как я думаю, мой дядя. Твой папа был бродягой. Где он снимал шляпу, там и был его дом. Но я происхожу от рода проповедников первопроходцев. Я удивился. Вы только гляньте. Вы только гляньте. Я думал, знаете, что я первый, кто начинает. Нет, они начинали деноминации. Я удивился. Вы только гляньте. Слава Богу. Поэтому я верю, что Бог берет семьи и родословные и говорит, это ваше предназначение. Затем вы передаете его следующему поколению. И в этом году многие из вас снимут родовые проклятия, долгое время пребывавшие на ваших семьях. Проклятие прекратится на вас. И я также обнаружил, что у этого человека из моей родословной был тот же вид рака, что и у меня. И он умер от него. Но я живу. Вы понимаете, о чем я? В этом что-то есть, в этом что-то есть. Так что не отрицайте свою оригинальность ради дешевой копии. Да, я собираюсь кричать об этом по дороге домой. Спасибо, спасибо тебе, Иисус. Господь вернул меня с долгого пути. Спасибо, спасибо тебе, Иисус. Почему ты говоришь об этом? Потому что я счастлив. Хорошо. Седьмой пункт. У нас восемь минут. Посмотрим, успеем ли мы. Номер семь. Гибкость требует... Так, смотрите. Подчинение своего разума и воли Богу и Его планом, ваш разум и воля Богу и Его плану. В эту пятницу, я думаю, что в эту пятницу я проведу семинар для онлайн-церкви по теме обновления разума. Обновление разума – это не разовое мероприятие, это процесс всей жизни, хорошо? быть обновленным в своем разуме. Вы рождаетесь свыше, и самое важное, что вы можете сделать как рожденный свыше человек – это обновить свой разум. На самом деле это означает быть достаточно гибким. Вам понятно это? Ваш разум был настроен определенным образом. Вам нужно быть достаточно гибким, чтобы позволить слову изменить ваше мышление. Покаяние означает изменение мышления. Это буквально означает изменить мышление. Когда Иисус приобрел Евангелие о благодати, он сказал: Покайтесь, Измените свое мышление сейчас, потому что царство небесное близко, это то, что он буквально имел в виду. Он не имел в виду «покайтесь, выйдите вперед, примите спасение, чтобы попасть на небо». Он буквально говорил «измените свое мышление о Ветхом Завете». Потому что на пороге новый образ жизни. И если вы недостаточно гибкий, чтобы изменить свое мышление, вы застрянете на этом старом пути. И не сможете следовать тому, что Бог пытается сделать с вами сейчас, при этом новом образе жизни. Это сильный призыв, друзья, и я не думаю, что многие люди действительно понимают, насколько важно обратить свой разум к Богу и обновиться духом ума вашего, обновиться духом ума вашего.